Товарищи, если вы уже находитесь в проекте, присоединяйте проекту «Коммунистическая планета» своих друзей. В настоящий момент это уже возможно сделать, как на канале проекта на YouTube, так и на его странице ВКонтакте. Передавайте информацию о проекте «Коммунистическая планета» по цепочке, от человека к человеку, от вас к вашим друзьям, от ваших друзей к друзьям проекта во всем мире. Пожертвования приветствуются. Проект направлен против установления фашистской человеконенавистнической власти корпорации на планете. И уже поэтому проект априори должен быть независимым с самого начала и до конца. Проект должен стать народным. Нужно запустить сайт проекта. Работа над ним уже ведется. Нам нужно покупать кинооборудование, минимально оплачивать труд занятых в нем специалистов. Сейчас первое, на что нам нужны средства, на запуск сайта проекта. Второе, нам нужна профессиональная кинокамера RED. Каждая ваша трудовая копейка не будет потрачена впустую и пойдет только на проект «Коммунистическая планета». Вместе победим!